Итак, дорогие друзья, коллектив в онлайн-тим начинает в обороне про мясо в атаке. И это, напоминаю вам, CPL-турнамент КВ-микс и, в общем-то полуфинальчик. Победители выходят в финал, проигравшая команда улетает в матч за третье место. Собственно, кстати, другой полуфинал уже сыгран, но чуть-чуть позже я вам скажу, кто на кого выйдет и у кого какие шансы. Плюс-минус будет! УЕ отличный энтрифраг, но, к сожалению, нет тиммейтов, которые могли бы спасти УЕ от верной гибели, поэтому ситуация с разменом и 4 в 4. Ух ты! Да слушай, Кен, что они так это жестко-то прям вылетают? Да ничего себе! крикет! С одной пульки вырубает оппонента тем не менее опять же размены ситуация 3 в 2 а бомба на точке а бомба то на точке а это фейк дамы и господа в исполнении коллектива промяса. вот о чем я и говорил как раз таки да то что молодые амбициозные и стреляют может быть и неплохо но вот за счет этого фейка потрачено просто куча времени каждами на ножик сажает своего соперника но нет дефьюз китов абсолютно ни у кого дамы и господа и хоть перестрелка Переножовщина, что угодно было выиграно Бомбу спасти Вернее, раунд спасти и бомбу разминировать К сожалению, не удается Коллектив в онлайн хоть и успешно провели раунд Но все-таки его проиграли 1-0 в пользу промяса И давайте знакомиться с составами Команду в онлайн представляют Каждами, УЕ, Алтиматул Сааве и Одиссей Прошу прощения заранее Если чей-то никнейм я прочел неверно Коллектив про мясо. Это Крикет. Э, ну, за никнейм Крикета вообще ему, как всегда, отдельный респект. Крикет, сердечко, Кнайф, да. А, бан на фасткапе. А, Вася, Эвил. И вот тут очень сложно. Дифенгидра... Дифенгидрамин, Господи, ну ладно. Это хотя бы как-то еще более-менее читаемо. Выход на точку Б. И здесь, собственно, что очевидно. Что очевидно, да. Э, сложно будет очень. Как-то противопоставить что-то калашам Когда у вас юспы и вероятнее всего ой ой ой бан на фасткапе получил По голове от алтиматула Ну а крикет дает размен, саавы Последний и тут конечно Перспектив поистине не так уж и много Да, дефенгидромин Дифенгидрамин. в общем он убивает Саавы, счет становится 2-0. Всем кто сейчас Подключился на прямую трансляцию Респект и приятного просмотра Дорогие друзья, также здравствуйте Здороваюсь с вами, со всеми, потому что никто на Им каждого читать будет слишком долго а Кто является спонсором данного турнира? iMedian, к сожалению, нет спонсора у данного турнира Потому что сейчас в Counter-Strike 1.6 вообще очень сложно найти какого-либо человека Или какую-то организацию, которая будет какие-то финансовые вливания проводить в... В организацию какого-либо турнира. К слову сказать, форс-бай у коллектива One Team. И нужно с этим форс как-то пытаться удерживать выход на точку А, которая уже начинается от коллектива мясо, Здесь в спину попытка забрать оппонентов, но каждами, к сожалению, получает по голове Бан на фасткапе попадает под размен от Альтиматула. А вот тут у Е. E. Тот самый человек, сделавший минус на коврах и сделавший минус на точке А. В результате мы получаем два в 1, и скаут, конечно, не вай-то уж какой рабочий девайс для подобной ситуации. Но с другой стороны, по всей карте кругом валяется огромная куча оружия, которое, в принципе, можно попробовать подобрать и, естественно, реализовать. Хаешечка, ну такая, на 6 хп прилетела. Как бы не убило, но, знаете, немножко напугало. Теперь уже, и, в общем-то, нет смысла никакого суваться на э, точку, потому как нет дефьюз-китов. Э, Здравствуйте, Вася еще подставляется, к сожалению, напоследок, на э, под конец этого раунда. Но игроки уходят на сейф, и, в общем-то, на этом очередной раунд завершается. Счет 3-0. В Узбекистане много человек играет в КС 1.6. Я это прекрасно понимаю. Юнус, естественно, в Узбекистане любят эту версию Counter-Strike. И за это узбекам отдельный респект. Хоть кто-то ее еще продолжает любить и не бросать ее, что самое главное. Салам-алейкум, брат. Давно не виделись. бас это точно. Привет тебе, привет. Огромнейший, как твои дела? Рассказывай. Итак, дамы и господа, четвертый раунд. И сразу в окна взрывается каждами, благодаря отличному прогреву от коллектива про мясо, Ну и проход на точку Б, собственно, который э, Крикет, ну, беспроблемно, достаточно, э, делает безопасным максимально. Ну и бан на фасткапе еще в кухне врубает одного из оппонентов. Вась, кстати, Вася, где, кстати, Вася? -то? Вася. Вася ушел в кухню. Вот, собственно говоря, что и было мне интересно. <смех> и Вася выхватывает от уешки с дигла. Вообще, кстати, парень с дигла отстреливает очень на ура. Прям сверхудачно, как я считаю, и успешно. Но, тем не менее, его стараний недостаточно для того, чтобы побеждать в раундах. А это прискорбно, но это факт. 4-0. Но начало матча пока что для коллектива в онлайн-тим очень-очень негативное. Кстати, дамы и господа, хочу сказать, э, в моей группе ВКонтакте, как обычно, проходило голосование, разумеется, куда же без него. И результаты голосования таковы. Э, подписчики моей группы решили, что 68% нужно отдать команде про мясо, и только 32% проголосовавших процента отдали свои голоса коллективу в онлайн-тим. То есть, ну... Округлим, грубо говоря, 60, 70 на 30 голоса ушли в сторону коллектива «Про мясо». Также напоминаю, в чатике на ютюбе вы в данный момент тоже можете проголосовать за команду, которая, как вы считаете, выиграет. А тем временем, после разменов, э, все очень печально у «Про мясо». Как вы можете заметить, здесь, конечно, двухкратный перевес реализуем весьма и весьма легко, по сути. Но если Вася и Дефингидромин, вот этот вот товарищ, сделают красиво и куда-либо выйдут, выйдут смежно, синхронно под какие-то гранаты, то есть неплохая возможность выиграть какую-либо перестрелку. Но вот тут, конечно, позиция Одиссея, да. Она просто хоронит, по сути, всю надежду на победу в раунде для Промиаса. И теперь э, Дефингидромин... Похватывает со снайперской винтовки от Саавы. И здесь пере... происходит переворот, да, то есть 4-1. В онлайн берут раунд и, в принципе, вот смотрите, сейчас счет, допустим, 4-1. Он является плохим для коллектива в онлайн-тим. Но, если, например, <с -2> они берут еще 7 раундов, таким образом они выигрывают первую половину, счет для них уже становится хорошим. Вот вам, пожалуйста, да, поэтому нельзя ни в коем случае хранить команду раньше времени. Привет из Таджикистана, Мухаммад, и Таджикистану тоже большой-большой привет. Минус от Каждами, следом Альтиматул делает еще один фраг, но теряет своего тиммейта, правда, продолжает отстреливаться. Да ты чего? Вот это так. Да. Альтиматул прям, ну прям настроен на победу, к сожалению, последнего забрать не выходит, и происходит неприятный момент с гибелью игрока обороны, но тем не менее 4-2 при том, что... Ну, потерял калаш, да бог бы с ним, как говорится, потому что ничего в этом страшного нет. Тиммейты раунд выиграли, и в случае чего дроп, я думаю, они своему товарищу обеспечат. CSGO сложновато и интересно, по многим мнениям. А, понимаю, я и сам, в общем-то, так в свое время думал, что действительно CSGO не такая интересная и скучноватая относительно 1.6. Хотя потом со временем мое мнение поменялось. Итак, аркада в... в ковры Непонятно, честно сказать, для чего она была сейчас сделана Но что сделано, то сделано Об этом говорить уже не имеет никакого смысла Саавы забирает Эвила со снайперской винтовки И ситуация с небольшим перевесом сохраняется за командой Про мясо здесь ожесточенная перестрелка бана на фасткапе Уже с двумя, между прочим, оппонентами на меду Но оппоненты на меду просто говорят Да и стой ты там за своим белым, мы пойдем просто куда-нибудь Бан на фасткапе все-таки добирает каждами. Хаешка уничтожает алтиматула и крикет. Справляется с вражеским снайпером. 5-2. Недолго музыка играла, к сожалению, для коллектива в онлайн-тим. Вроде бы небольшой винстрик хотя бы в два матчпоинта удалось все-таки закрепить. Но только в два матчпоинта, к несчастью. Лучший комментатор Мухаммад, огромное спасибо. Всегда приятно слышать подобные слова. Респект. Респект вам, товарищи что ж, 10 минут, практически 10 минут раунда, вернее, матча. А, позади ребята сыграли 7 раундов Блиц 8, и, в общем-то, можно сказать, что про мясо играют около средней скорости. А, атаки не прям пиковая, не прессинг дикий какой-то, да, но какие-то перестрелки, как вы видите, выигрываются и вы, выигрываются на ура. Ну, то есть сравнительный... Дамэдж дилинг от игроков обороны, ну, не идет никакое сравнение, как вы видите. Да, вот теперь наконец-то подъехали размены, но Крикет со снайперской винтовки закрывает коннектор. И тут, конечно, уже выход на точку Б, естественно, не остановить. Ну, банально просто, потому что останавливать-то его как бы и некому. Одиссей, 34% здоровья. Ну, можно как-то попробовать э, что-то где-то засейвить, мне кажется, да, потому что... Ну, есть дефьюз киты, с одной стороны, да, можно побороться. И вы посмотрите, Одиссей будет бороться. Ну там АВП, нет смысла, АВП опреди, А, пардон. Я думал, АВП как раз-таки и будет контролировать эту точку, но нет, АВП смотрит в кухню. Ну, значение это не имеет, 12 секунд до взрыва, так или иначе, Одиссей уже не успеет спасти ситуацию. И поэтому игроки атаки просто разбегаются на сейф. Одиссей, кстати, может сейчас попробовать принять оппонентов, тем более слышат резню. Вот так вот, дамы и господа. 6-2 в пользу коллектива ProMias. Ни один из игроков так и не ушел. Саня, у игрока Крикет особая любовь к тебе или я путаю что? <laughs> Нет, все правильно. Ну, Крикет просто уже очень давно э, появляется у меня на трансляциях в тех или иных командах. И он, в принципе, неплохой игрок. Я частенько кричал прям с крутоты его убийств э, и роскошности его моментов. Поэтому, собственно, он поставил такую приставку к своему никнейму. И уже, если я не ошибаюсь, наверное, год или полтора играет э, с таким ником, если вообще не больше. Altimate Вот, черт возьми, что я пропустил, пока рассказывал вам все интересности касаемо никнейма э, Крикета. Как вы можете заметить, э, просто дабл кил с МПшки и подобран девайс. Вот что самое важное в этом раунде для онлайн-тим так как изначально экономики у них не было. Ошибаются Саавы. Не удается забрать бана на фасткапе. И бан на фасткапе, где, кстати, делает трипл кил. Елки-палки! Остается последнему Е. И по нему есть информация. И бан на фасткапе оформляет, по-моему, эйс, дамы и господа, если я не ошибаюсь. Кажется, 5 киллов сделал бан. Но так или иначе, в общем, количество киллов... Наверное, не сильно, да, влияет на это вот все, Но! Будем реалистами. 5 киллов не каждый сможет сделать. А здесь, по-моему, именно столько а, фрагов и было сделано. 7-2. А как тоже участвовать? Просто тоже хочу. Но ну, нужно собрать команду и найти турнир, например, который проводит, собственно говоря, какие-то матчи и подать заявку в этот самый турнир. Эвил минус УЕ. Ну, собственно, а кто будет оборонять точку А, скажите мне, потому что все игроки обороны, которые на ней были, в данный момент уже отдыхают. Коннектор отрезается дымами И, естественно, теперь каждами вынужден просто ждать, когда все это дело разойдется Два игрока обороны все-таки принимают решение запушить Но это решение, разумеется, абсурдное И ничего общего с каким-либо ретейком иметь не может в принципе 67 хп у последнего игрока обороны, и тут, конечно, опять же, уже ни о каких ретейках речи быть не может. Крикет делает последний минус, и счет становится 8-2. Победа в половине... Э, в половине. Победа в первой половине достается коллективу про мясо, что, естественно, как я уже ранее говорил, становится... Все плохо, все плохо, черт возьми, становится, да? То есть, ну... Если у них была надежда, например, выиграть первую половину, то вот теперь первой половины они уже выиграть не сумеют, а следствие, как следствие вернее, они проигрывают сильную сторону, что естественно, вероятнее всего, точнее, да не естественно, а вероятнее всего, скажется во второй половине, но... Может быть, у онлайн-тим будет сумасшедшая атака. И тогда во второй половине проблемы появится у Промяса. Ну, загадывать не будем, это мы все с вами увидим, а пока же покажем. Два минуса от игроков обороны. Погибает Дифенгидрамин. Вася погибает, а следом за ним погибает бан на фасткапе. Но где-то там, вдали родной Техас, как пелось в хорошей песне, каждами и УЕ успели отдать свои жизни во время разменов. Теперь игроков обороны трое. Ну а атакующих. Игроков, соответственно, двое Было до минуса по крике, то теперь Эвил последний Ну, в принципе, кстати, почему нет? Можно попробовать зайти на точку Ну, здесь, конечно, двоих нужно будет перестреливать Это сложно, но Как бы, как никто не говорит, что это невозможно, да? Минус Алтиматул сава 51% Здоровья Одиссей 100% И у Эвела 48% лайфбара. Это, конечно, грустно и печально, но давайте... Давайте смотреть на реализацию от игрока атаки А, кстати, игроки обороны полностью решили Сыграть в отдачу точки А Но Одиссей со своей позиции, как говорится Высоко сижу и далеко гляжу 8-3 а, Так, сообщение из чатика Тактически слабые команды победит тот, кто перестреляет Упор только на стрельбу, идеи 0 а, Нельзя исключать и такой вариант Конечно, и такое возможно, товарищ Радо Будем смотреть а у вас, если найду две команды, проведете... оу у у у Товарищ Петр. А почему, кстати, донат не вылетел на экран? Я вот сейчас что-то не понял. Опять все сбилось, черт возьми. Э -э Петр донатит 500 рублей и пишет, всем добра, Петр на связи. Большое спасибо Петру за такой огромнейший донат. Приятного вам просмотра, Петр. Давненько вас не было. Как вы, как ваше здоровье, как ваша семья рассказываете? Если, конечно, имеете желание. Ну, а у нас тем временем заход на точку А от коллектива Промиас, который они организовали, в общем-то, не понеся никаких потерь. Ну, и как вы можете понять, потери, если они и понесут, то килы, которые сделает Сааве, ну, навряд ли хоть как-то, помогут выиграть в этом раунде. Вот по большей степени здесь победы, к сожалению, идет. нельзя увидеть. Да, вот... Вот один из минусов уже прилетел. Минус Эвил. Ну, вот второй минус по бану на фасткапе. Ну и бомба взрывается. Саава, к сожалению, не успевает покинуть коннектор. Но он на самом деле понимал уже, что выйти из коннектора ему никто не даст. Поэтому просто сидит и ждет. 9-3. Начинается очередной раунд, дамы и господа. Так, и одну секундочку. Я вот хочу понять, почему сейчас не появилось. Или, подождите, или появлялось э, на экране, или появлялся донат. Что-то как-то прям вот не могу понять. Вообще как бы должен был. Ладно, все, я возвращаюсь в матч, дамы и господа Ну, выход на точку А в очередной раз от коллектива мясо. Парни очень любят ходить на точку А, ну в принципе, это и неудивительно Если вы внимательно приглядитесь, вы поймете, что оборона точки А у коллектива One Line Team хромает Ну, хромает на обе ноги при этом, да? Так, и сейчас я вижу несколько э, комментариев в чатике, я обязательно на них сейчас отвечу Минус от Эвила. Ну, и хотя бы засейвить снайперскую винтовку. Это было бы, наверное, самым идеальным окончанием этого раунда. И да, черт возьми, если опять-таки вдуматься. Идеальное начало, да. Идеальное начало. Если можно так сказать, кошмар. Кошмар, черт возьми. 10-3 в пользу коллектива Промяс, Идеальное завершение раунда. Это просто засейвить АВП. Грустно, когда так получается Так, значит, комментарий Так, я вижу, Петр ответил Привет всем, хорошо, ребенок родился 13 октября Я думаю, весь чатик присоединится к моим поздравлениям Петр, пусть растет счастливым, здоровым Самое главное, здоровым И все будет в жизни хорошо У всех, кто рядом с вами, господин Петр Не могу разобраться, почему на ютубе чат не открывается Странно Странно. Может быть, какое-то последнее обновление вышло не очень удачное? <свист> Блин. <свист> Че такой быстрый раунд? Да елки-палки. Я даже не успел прокомментировать ничего. Кошмар какой-то. 11-3. Как вы знаете, YouTube сейчас просто отменяет дизлайки постепенно, и поэтому сейчас могут быть какие-то проблемы с интерфейсом у многих. У меня вот буквально недавно с телефона тоже, кстати, ничего не открывалось толком. Само видео открывается, и я даже описание не могу посмотреть у этого видео. Так, товарищ Хайт, касаемо две команды, проведете ли матч, то напишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Uh, моя... Ссылочка на меня есть в описании этого видео но ну, давайте досмотрим последний раунд первой половины Тем более он, кстати, с перчинкой у коллектива про мясо Остается один только лишь Вася Юэй Вася, к сожалению, не справляется и не выигрывает Ну, 11-4, на мой взгляд, конечно, опять-таки счет печальный Счет, в общем-то, ну, скорее всего, не камбэкуемый если такое слово, не знаю, но отыграть такое, находясь в атаке, ну, будет крайне, во всяком случае, непросто. Его куда вернулся? Воу-воу-воу-воу, -во -во -во. ну, ничего себе, его куда, приветствую. 150 миллионов лет. Я вас тоже не видел, товарищ. Так, смотри, ты говоришь, что в Узбекистане любит CS 1.6, но я сам родом из Узбекистана. Когда я захожу в компьютерный клуб, вижу, что все играют в CS GO. Я хочу узнать мнение Кнайпа. Ну, это, как говорится, естественно, веяние моды. Невозможно играть не в CSGO, если сейчас все в нее поголовно играют. Но любителей в Узбекистане игры Counter-Strike 1.6 тоже на самом деле достаточно много. Учитывая, что это единственное, как мне кажется, место, где сейчас проводятся lan турниры по Counter-Strike. Вот так вот. То есть по 1.6 именно. Я не слышал, чтобы где-то в России, там, в Украине... В Беларуси проводили турниры по 1.6, и в 2021 году только в Узбекистане, насколько до меня доходила информация, такое происходит. Собственно, 11.5 и пауза от коллектива Team успешный пистолетный раунд и, к сожалению, вынужденная пауза ввиду вылета одного из игроков. Что ж, ждем. Появляется, наконец-то, возможность быстренько почитать чатик. Так, что еще я здесь видел и на что еще не ответил? Так, так, так, так, так, так, так, Амир в центре играет CSGO, только в центре играющий CSGO, слишком маловато, так, это видел, а, привет, Александр, как дела, приятно тебя слышать, это какой за игру? А, Абдуллох, надеюсь, я правильно прочитал, а, большое спасибо, и тебя тоже рад видеть, приятного просмотра, а что это за игра? Это игра, собственно, в названии написано, что это за игра. Так, можно ли как-то скачать вашу сборку? К сожалению, моя сборка не находится в свободном доступе. А, во, вылетел донатик-то, вылетел, да? Все, все, замечательно. Я все-таки смог его вывести на экран. Еще 500 рублей закидывает Петр и пишет на пиво. Петр непременно обязательно, э, сп специально, про просто ради этого только пойду и куплю обязательно пиво. Огромное спасибо, Петр уже целую тысячу за сегодня закинул. Я кланяюсь вам максимально низко, насколько это возможно. Вторая пауза, кстати говоря, уже от команды One Line Team И мы вынуждены ждать эту самую вторую паузу и ее завершение. Так, тем временем. Так, а вот в CSGO тоже проводите? Да, я также комментирую и Counter-Strike Global Offensive. Так, режьте КТ, <смех> ну, будем смотреть. Я играю просто в CS GO, но играю тоже в 1.6, потому что не хочу забывать легенду. И это правильно, ни в коем случае никогда нельзя забывать то, откуда пошел, в принципе, так скажем, киберспорт, да, то есть все истоки всегда нужно помнить и ценить. Давно не заходил, и куча новостей случилось. Кстати, я научился играть на шести пальцах на своем смарте. Во куда красавчик, как много теперь ты выносишь каток я думаю, ты наверняка теперь стал играть на порядок лучше, чем играл. Так, э, Владимир, Володя, Дуримар, приветствую. За отдельные баб бабки Саня и GTA прокомментируют. Ну, по сути, да, как бы. Я как комментатор. Э, если заказчик хочет, чтобы я комментировал игру по Бравл Старс, я и Бравл Старс прокомментирую. Тут как бы, опять же, вопрос, договоримся ли мы по оплате э, моего труда, так скажу. Кстати, пятый игрок вернулся, и коллектив онлайн-тим продолжают матч в полном составе, что дает нам надежду на действительно хотя бы камбэк, да, потому что, в общем-то, во второй половине 2-0... Да, отсутствуют девайсы, кто-то скажет у коллектива про мясо. И именно из-за этого они отдают э, два раунда во второй половине. Я, наверное, даже частично от этого сог... с этим соглашусь. Но вот и часто у них девайсы есть. Поэтому давайте смотреть. Проход через парапет на точку Б И кто будет пытаться сдерживать выход? Это бан на фасткапер. Дифен... Блин, господи, сложно, никнеймы. Вот так тяжело произносить быстро. Дифингидромин. Вот он. Вот он. Сделал первый минус. Вася Юа из Юэй делает еще два минуса. А дальше, ну, бесподобная игра от УЕ. Мне кажется, это прям самый жесткий игрок в коллективе у онлайн-тим. Все остальные, вроде бы, мне кажется, играют чуть-чуть более мягко, чем он. Он что-то прям хедшотов. Ну, хо -хо -хо ну, еще один хедшот от него же. Ну, Эвил последний. У Эвила, к сожалению, девайса нет. И... Это ничего хорошего команде мясо не сулит. Таким образом, девайсный раунд, который был у команды мясо, вылетает в трубу, а счет становится 11-7. Сколько стоит сборка? Ну, я ее делал очень долго, поэтому, ну, вероятнее всего, я не буду ее распространять, так скажем, да, по логичным весьма соображениям, да, как бы, во-первых... Зачем мне конкуренция, да А во-вторых, ну на самом деле самое главное, да То, что эта сборка больше всего мне нравится чем? Тем, что она уникальна Она есть только у меня Скорее я могу просто вам собрать сборку Комментаторскую, если у вас есть желание Но это будет стоить, ну, приличных денег Потому что это очень и очень сложная и нудная процедура Два минуса от игроков атаки с поставленной бомбой на точке Б. Между прочим, камбэк-то уже совсем изрил. 11-8. 11-8. Саня, вместо дефин-гидромин просто говори сложный ник. Делает два кило и так далее. <laughs> Кстати, хорошая идея, ведь хорошая идея, действительно. Так, вот только еще не привык и только в тренировках пытаюсь привыкнуть. Еще новый папка вышел. Надеюсь, стрим по игре будет и с твоими эмоциями. Будет обязательно, но он пока что еще не вышел на iOS. А у меня Android устройств нет, поэтому я не могу его еще пока оценить. Ну, либо уже вышел, во всяком случае я два дня назад смотрел, на iOS еще не выходил. Итак, снова проход на точку Б, но на этот раз чувак со сложным никнеймом делает три минуса. И Вася еще успевает одного забрать. Уе, 93 хп, его нашли и прострелили. Вот так вот, дамы и господа, тут все плохо. Покупаешь Сани новый БМВ и сборка твоя. <laughs> Но ну, это уж прям очень, Юр, прям очень жестко. Конечно, я за столько <laughs> сборку продавать не буду. Это неадекватно. <laughs> это слишком дорого. Но если кто-то, конечно же, желает мне купить БМВ, я не против. Чего уж тут отказываться-то? А, как, как Юрий Хованский говорил в свое время, да, за большой донат, высылайте номер, куда ехать от... <связать> да, потому что, ну, за большие донаты, очевидно, да, что ты как будто бы кому-то потом что-то должен. А так-то вообще нормалек. Ну, все, дамы и господа, давайте пообщаемся с вами чуть-чуть после матча. А сейчас быстренько посмотрим, что происходит вообще сейчас, потому что 12-8 счет уже не шуточный, 20 раундов сыграно. И сейчас какой-то намек на камбэк начал появляться у команды OneLife онлайн-тим, даже невзирая на то, что предыдущий раунд они проиграли, у них по-прежнему есть экономика. И даже попытка выхода на точку Б будет иметь место. Минус от, от, от, от вы хороший, кстати говоря. Энтрифраг на точке, но при 4 в 4 самое главное поставить бомбу и попытаться ее удержать. А вот размены желательно, конечно, не допускать. Но, правда, после этих разменов численный перевес достигнут именно атакой. Саавы ждет соперника в лифтах Там, кстати, в лифтах-то вообще нет никого И сложный Ник вместе с Эвилом сейчас находится в кухне УЕ, ну я же сказал, что именно этот самый УЕ очень сильно портит, прям Портит всю кровь, все нервы команде про мясо 12-9, кстати, у УЕ статистика 20 на 13 И, в общем-то, немногим хуже идет на втором месте Алтима со статистикой 18 на 17. Тут единственный, кто пока выбивается из всей команды One онлайн-тим, это Одиссей. Ну, а Крикет, безусловно, на первом месте у мясо. От Крикета я другого и не ожидал. А, одна карта? Да, сегодня, к сожалению, только одна карта. Матч формата Best of 1. И Шаропат приветствую. Вася, энтрифраг по УЕ. Убит самый опасный игрок команды в онлайн-тим. Это самый максимально благоприятный исход... А вернее, начало матча, которое только могло бы быть. Отличная хаешка, еще и минус Одиссей. Трехочковая от Дифингидромина. Вот такая вот история. Как бы ты отреагировал на то, что Вальф... Если бы они обновили CS 1 в лучшую 1.6 в лучшую сторону. Только исключительно позитивно, я был бы очень рад. Но, к сожалению, этого не будет, потому что переносить старую версию Counter-Strike на новый движок Valve точно не будут, потому что у них есть и так новая Counter-Strike на новом движке. То есть это CS GO, собственно. Поэтому, к сожалению, это только мечты, не более того. Неудачно начав раунд коллектив One Line Team просто остаются на бэковрах в надежде, что их хотя бы там никто не будет обижать Какая-то инициатива пропала, и пропала она причем, кстати, полностью Вот что очень и очень пугает меня и является печальной новостью 20 секунд до конца раунда, и если команда, играющая в атаке, остается без инициативы То, конечно, ну, можно просто ставить на такой команде крест 9 секунд до конца раунда. Куда сейчас выходит Ultimate Tool? Неужели тут есть какая-то надежда на поставленную бомбу? Честно сказать, тайминги диктуют обратное. Бомба не ставится за 9 секунд до конца раунда, потому как минимум хотя бы один игрок обороны на точке Б точно будет. И он, ну просто не позволит поставить бомбу, будет раскачивать, выигрывать время и так далее. 13-9. Саня Кукул, Константин, приветствую. Хорошего настроения и приятного просмотра Ну, правда, как 13-9 уже тут особо смотреть практически нечего Но я надеюсь, что будет матч Может быть, он выйдет в овертайм И мне хотелось бы этого увидеть Мне хотелось бы по -по посмотреть сегодня Побольше кс но Конечно, реальность, она удручающая Вот раунды, когда вы выходите просто пушить всей командой в смог Ну, как правило, не заканчиваются ничем Кроме поражения в этом же самом раунде как вы можете заметить, Эвил делает даблкил. Ну, бан на фасткапе с там погибают. И в результате все-таки, все-таки численный перевес еще и благодаря Васе. Ну, вот все очень-очень хорошо. И очень-очень грамотно, наверное, делают коллектив про мясо. Они просто забегают с, в спину соперникам. То есть соперники пытались отыграть раунд через мидл. Они заняли коннектор. Но не вышли на точку А. Проблема вся, естественно, кроется в том, что если вы заходите коннектор, это не место, где нужно сидеть. Коннектор — это место, через которое нужно выходить либо на мидл, либо на точку А. И вот, собственно, из-за этой самой ошибки раунд, естественно, улетел мимо кассы. Эвил и Бан на фасткапе пытаются вдвоем принимать выход из ямы на споте А. И, в общем-то, прием, по-моему, получается максимально успешным. Ну, хуже, как можно было хуже принять. Никто не погиб. Эвил потерял всего 6 хп. Ну, то есть, 1 хп остался у Одиссея и у Е с 74 хп. Какие хэдшоты! Я же говорю, он просто сумасшедший. Саня, когда DLC резика? Завтра. Завтра, Константин. Первое DLC начинается завтра. Эвил минус уе, Одиссей с одним хелспоинтом забирает Эвила, но опять же, да, с одним хп, в принципе тут спасает то, что у него в руках снайперская винтовка С авиком, по сути, без разницы сколько у тебя хп, один или сто, твоя задача стрелять первым и попадать в таком случае, ну, просто ты даже с одним ХП выиграешь раунд. Но тут вопрос в том, что игроки обороны — это же не компьютерные боты, да? То есть они навряд ли будут позволять тебе играть настолько широко, зная, что у тебя АВП. Скорее всего, сценарий будет такой — Будут заняты закрытые позиции Тебе придется заходить в точку И, собственно, в этой самой точке Потом внезапно появится один из соперников Которого в упор ты уже не сумеешь перестрелять Ну, практически так и произошло Дефен Гидрамин забирает Одиссея И это матч-поинт для коллектива Промяса Всего-навсего один раунд остается взять Промясцу Для того, чтобы выиграть данную встречу Ну, это будет сделать, опять же, положа руку на сердце Непросто Потому что в онлайн-тим... Да хотя ладно, кого я обманываю В онлайн-тим уже давным-давно расслабились На самом деле, они когда взяли девятый раунд При счете, по-моему, 12-9 Расслабились настолько, что По-моему, просто они сложили руки, как говорится Вчера на iOS выходил, возможно, ты проморгал А, ну я вчера не проверял, я же говорю Я проверял два дня назад Ну, под iOS, конечно, сложнее оптимизировать игру, это естественно Игра крашется и даже на Андроиде, а ну тогда все понятно. Два минуса от игроков обороны. У Е и Саавы остаются вдвоем. При этом бомба лежит на банане. Кстати, Аркадий в спину крикет. Э, спалил все это дело. Всю это дело, все это дело. Но, к сожалению, для самого крикета он еще и отдаться умудрился. То есть ситуация 4 в 2 с достаточно опасными игроками. Атаки, которые попытаются выйти на точку А Я очень и очень надеюсь, что выход получится успешным Не хочется верить в то, что это ГГ Опачки Эвил со снайперской винтовкой делает два промаха Саава забирает Васю А вот все почему? Потому что Эвил делает два промаха Два промаха и, по сути, как бы после этого уже можно ни о чем не разговаривать. Дифингидрамин минус уе, последним остается Саава, 57% в его лайфбаре и игроки атаки начинают выходить. 15 секунд до конца раунда, ну, мне кажется, что, да, выиграть здесь уже не получится. Саааа! -а -а -а -а -а -а -а -а. Даблкил остается 1 на 1, но 4 секунды не успевает поставить бомбу. Слишком медленно действовал игрок атаки. И мы получаем 16 раунд для коллектива про мясо. Бомба, кстати, была поставлена, но была она поставлена уже после того, как как вы сами могли заметить, вышел таймер. К несчастью, к несчастью для коллектива OneLine онлайн-тим, все-таки... Не произошло. Вот так вот.